Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. приветствую вас на своем канале. После такой длительной паузы, практически театральной, точнее после очередного эксперимента над собой, эксперимент назывался «Как за месяц развалить все, что сделано за несколько лет», эксперимент удался. Вот, продолжаю заниматься своим YouTube-каналом и вести четверговые вебинары. Пользуясь случаем, приглашаю вас к себе в четверг на вебинар. Но этот ролик посвящен тренингу, который я прохожу у Сергея Грань. Тренинг мне очень нравится. Я уже записал несколько видеоотзывов о самом тренинге. И сегодня очередной отзыв о первом этапе, о первом уроке этого тренинга. Весь тренинг состоит из 9 уроков и двух разгонных модулей я уже почти месяц назад прошел первый урок полностью прошел его где-то за сутки хотя сам урок и как все последующие это практически отдельный законченный тренинг потому что в каждом уроке порядка 10 видео лекций в каждой лекции отдельное задание и каждый урок заканчивается личной коуч-сессией вот все это было в первом уроке, который посвящен, ну, с моей точки зрения, наверное, самой важной теме – это выбора ниши. Вот выбор ниши или по-простому о а чем я буду зарабатывать в интернете» – этот вопрос, который очень многим людям не дает найти себя и найти свое, свое место в интернет-заработке. Вот из-за того, что люди не могут правильно определиться со своей нишей, у большинства людей происходит вот такое разочарование. И многие говорят, что да, в интернете там заработать нельзя, лохотроны и так далее. К сожалению, на большинстве тренингов, во ну, всяком случае, которые я смотрел или в которых я принимал участие, этап выбор ниши либо вообще не рассматривается, ну, сразу какая-то техника пошла, что-то надо делать, да? либо этот этап сведен каким-то общим словам. Ну, по типу, берите свое любимое дело и на этом любимом деле зарабатывайте Ну, хорошо, если оно у вас есть, любимое дело, а если у вас его нет, да? То есть, как найти себя в интернете? И вот именно этой, с моей точки зрения, самой важной теме и был посвящен первый урок В этом уроке лично для меня было несколько таких открытий, откровений Но не хочу использовать красивое иностранное слово «инсайт» Вот что лично я для себя там нашел такого интересного Что для меня прям, вот, опять же не люблю это выражение, взорвало мозг Но во всяком случае заставило задуматься о многом Грани рассказал свою историю успеха Причем рассказал ее ну, настолько подробно и в таком вот прям хрометраже То есть с чего он начинал, То есть, со своих первых пяти учеников, которыми он занимался у себя дома То есть вот как развивался его бизнес, что он делал Какие шаги совершал, как он масштабировал свой бизнес, как он привлекал людей, как он организовывал филиалы. Но он рассказывал не только о успехах, он рассказывал и о таких неудачах, о провалах. То есть он вообще делился своим опытом и делился вот так вот, ну, по-честному. И рассказал о ситуации, когда он не смог контролировать свои расходы. То есть когда деньги пошли, и он их начал, скажем так, массово вкладывать в бизнес, и вот это меня, конечно, очень зацепило, потому что я сам через это прошел, был у меня прям практически такой же этап, и именно за это я граню сказал ну, большое спасибо, что он меня заставил задуматься об этом. Больше всего меня, конечно, поразило в истории успеха Граня следующее. Вот многие считают, что если я чего-то не умею, значит, вот все, эта тема для меня закрыта. А Грань занимается тренинговым бизнесом и занимался это в разных областях. И во многих областях, в которых он добился успеха, как тренер, заработал денег в них, он сам не являлся экспертом. Но самая, наверное, сильная черта Сергея Грань заключается в том, что... Сергей может выстроить методику обучения, вот выстроить программу обучения, привлечь нужных людей для реализации этой программы. То есть программы, которая дает результат. То есть когда люди, обучающиеся по этой программе, получают какой-то практический результат. И вот меня это, конечно, очень поразило. И я понял, что вот именно методология, Программа обучения – это очень важный этап. Если ты хочешь, чтобы люди, которые учатся у тебя, достигали какого-то успеха, вот без программы, без знания, что ты делаешь и к чему ты ведешь людей, ну, заниматься обучением нельзя. Вот. Опять же, для меня явилось откровением то, и я уже сам интуитивно к этому подходил, что э, многие... Ну, скажем так, некоторые э, гуру, которые занимаются обучением Они уже ну, забивают на сам процесс обучения Ну, скажем так, по-простому И из-за того, что они не готовятся к своим занятиям, к своим лекциям да, То есть эти люди, скорее всего, сами что-то знают да, Но их ученики не получают результата Почему? Потому что мало знать то есть нужно уметь передать свои знания то есть довести людей до результата И у многих известных людей которые в принципе сейчас зарабатывают только благодаря своему своему имени которое они вот сформировали в интернете да а их ученики не получают результат потому что у этих людей нет методики обучения и вот эти вот три откровения которые выдал грань своей истории успеха о деньгах о том, что не обязательно быть мега экспертом, но при правильно составленной программе можно научить людей. Лично для меня ну, явились очень большим открытием, и я над этим, над этим так серьезно задумался. Что же было в этом уроке? Потому что истории успеха, конечно, рассказывают многие, да? и это было интересно, но это так в общем. Ну, грань об этом сам сказал. Самое важное в этом уроке, это была ну, поистине уникальная методика определения своей ниши. Вот я с такой методикой вообще не встречался. То есть методика поэтапная. Вы, выполняя задания, которые Грань дает, и вот именно на этом уроке я понял, почему нужно все задания выполнять строго в последовательности, которые рекомендует Сергей Грань. Вот если вы выполняете вот эти задания и выполняете их полностью, на двадцатку, ну или хотя бы на пятерку, да, по системе оценки, оценок, которые дал в своем тренинге Сергей Грань, вы однозначно выберете себе нишу и не одну. Вот я вначале хотел как бы ну, проигнорировать все эти этапы, потому что вроде как бы у меня ниши есть, но потом сказал себе, нет, делаем, как говорит Сергей, прошел по всем этапам отсеивания своих, ниш и в результате у меня получилось еще порядка шести ниш, в которых можно поработать и, скорее всего, по э, прохождению этого тренинга я вообще себе взял нишу, в которой я не работал раньше и хочу посмотреть, что у меня там получится. То есть методика реально работающая, я ее проверил на себе и мне она очень понравилась. И вот пройдя этот первый урок, я понял, что в плане построения учебных программ э, Учебных программ построен, нацеленных именно на результат. Но Сергею Грань реально нет равных. Вот на этом такой уже несколько, опять же, затянувшийся видеоотчет о первом уроке я закончу. Кому интересно узнать больше о тренинге Сергея Грань, все ссылки на его страничку я дам в этом ролике. Смотрите, никто вас никуда не тянет, наоборот... Сергей поставил очень много фильтров, чтобы на тренинг пришли люди, которым это правда надо. Я считаю, что это именно правильный подход. Большое спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Если у вас какие-то вопросы ко мне, пишите их, пожалуйста, под этим видео. То есть в скайп лучше не писать, а все, что пишется на канале, я постоянно отвечаю. Большое всем спасибо, всем удачи, до свидания.